верх стеклопакет откосы пластиковые наличники 6 сантиметров полностью глухая часть у нас 1300 на 1400 дверь на 600 так. и кухонное окно в пятиэтажном доме стены на 25 сантиметров Слева у нас глухая часть, справа у нас рабочая. Плюс москитная сетка стоит на улице.